«Здорово, чуваки! На связи, как обычно, Антон! Ну что, время пострелять между нами, пальба, папа-папа!» Ой, да ладно вам, конечно вы не ошиблись каналом, и это не выпуск Шоу Голос, а очередная крутейшая подборка топовых пушек Лего. Я такие модели вам сегодня покажу, что вы просто офигеете. Не хочу спойлерить, но если вы досмотрите этот ролик до конца, то увидите в нем балдежный пистолет из Киберпанка, пуху из КС и еще много всего интересного. Так что скорее хватайте что-нибудь похрустеть, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и выезжаем. И начну я, ребятки, с потрясного пистолета из игры «Вольфенштейн». Он был сделан под золото с красивой деревянной ручкой. У пестика, хоть это и лего-моделька, красиво проработаны все элементы, включая даже ручку. Вон какой клевый узор у нее сбоку. Оружие является декоративным. Да, с ним можно было бы побегать по улице и пострелять в друзей, но блин, лично мне такого красавца вообще не хочется подвергать никаким испытаниям. Пускай стоит себе на подставке и радует своего создателя каждый день. Следующей на очереди будет копия одного из самых распространенных многозарядных ружей, которое впервые было выпущено в далеком 1961 году. Я сейчас говорю про Мосберг 500. В наше время он выпускается в различных модификациях, предназначенных как для охоты, так и для полиции, охранников и даже самообороны. Честно признаться, не уверен, какая именно модель попалась нам в качестве Лего, но определенно она получилась на славу. Я посмотрел на картинки настоящей пушки, потом на нашу, и понял, что отличить ее при правильной подаче освещений будет практически нереально. К тому же все элементы здесь запросто вытаскиваются, перезаряжаются, меняются и так далее. А теперь я покажу вам такое, что реально паразит каждого фаната вселенной Марвел. Эта вещица была полностью вручную собрана из разных деталей Лего, а ее вес вышел на 2,5 килограмма. Встречайте! Настоящая рука железного человека! Блин, я и подумать не мог, что лего-приколюхи до такого дойдут. Вы только зацените, она ведь реально может двигаться. То есть не сковывать ваше движение. С такой игрушкой, наверное, можно создать изумительный косплей на всего персонажа и удивлять каждого прохожего. Идея создать подобный инструмент действительно оригинальная и заслуживает лайка. Ну а этот ган узнают все любители военной тематики или же просто фанаты компьютерных стрелялок. Наверное, ни один шутер не обходится без всеми любимой ппшки mp 7 Эта модель получила классический черный окрас, небольшие габариты, как и полагается, и, что меня удивило, рабочую начинку. Я имею в виду то, что пушка реально стреляет, причем совсем неплохо, скажу я вам. Да, пускай оружие не является скорострельным, однако то, что лего-модель так четко и метко может выпускать патроны, да и к тому же с приличной скоростью, не может не радовать. Следующим оружием в моем выпуске станет одна американская магазинная винтовка ее название Springfield M1903. Она была разработана еще по результатам опыта испанско-американской войны 1898 года. Она очень сильно напоминает Маузер, но все-таки на деле очень от него отличается. Что можно сказать про Лего модели? в первую очередь мне в глаза бросился этот длинный прицел нет ну правда он вышел каким-то чересчур но к счастью при желании его можно снять и сполна насладиться пушкой тут уж как пользователю захочется в нее быстро заряжаются патроны и в принципе она производит реально неплохие выстрелы на значимую дистанцию пушка огонь это оружие будет по нраву каждому фанату игрушки под названием overwatch обязательно напишите в комментариях если вы узнали чья это пушка Интересно посмотреть, сколько таких ребят среди моих зрителей. Что же до самого оружия? Оно получилось прямо как в игре. Даже если взять его вот так вот перед собой и получить своеобразный вид от первого лица, как в Overwatch, то ну просто не отличишь от виртуальной реальности. У оружия легко снимаются и выдвигаются все части. Имеется множество символичных стикеров и всяких иных фишек. К сожалению, оно не имеет возможности производить выстрелы и придется лишь представлять их в своей голове. Но и без того, как мне кажется, оружие заслуживает вашего внимания. Вот это оружие, например, тоже по своей сути не может стрелять, однако является любимчиком миллионов игроков PUBG. Уже догадались, о чем сейчас пойдет речь? Конечно же, ну что же еще, если не сковородка? Уф, помню, сколько увлекательных киллов мне удавалось ей сделать, и какое удовольствие приносил каждый из них. Готов поспорить, что я такой далеко не один, и поэтому еще много людей при виде этого лего-экземпляра вспомнят те самые легендарные моменты. Один парнишка вон вовсе решил создать ее и всегда держать на виду. В этой модели нет ничего особенного, хотя с другой стороны, а что здесь придумывать? Сковорода, она и в Африке сковорода. О, да это же калаш из CSGO. Причем я понял еще до того, как прочитал описание к видео. В игре такой скин стоит немалых денег, наверное поэтому парнишка решил создать его из деталей лего и не париться. Ну а что, в игре ты не проводишь 24 часа в сутки, а вот по тому же дому ходишь ежедневно. Поставил так его на видимое место и кайфуй себе без остановки. Признаться честно, калаш вышел реально стоящим. Детализация здесь перешла на новый уровень. Вы только зацените эти ручки с какими-то схемками, механизмами или чем-то подобным. Выглядит все суммарно очень целостно и годно. Вау! Просто вау! Именно так я могу передать все свои эмоции касательно этого оружия. Оно представляет собой копию из игры Destiny 2 под названием Lord of Wolves или же Повелитель Волков. У пушки убийственная мощь, которая отлично передается игрушечной моделью. Это было сделано благодаря, как по мне, вот этому искрящемуся эффекту на конце дула. С ним она выглядит ну супер мощно и как-то устрашающе. При желании оружие можно даже перезаряжать. Для этого под стволом был придуман приятный рычажок. Пушка способна стрелять, имеет все различные фонарики, хорошие характеристики. И, в общем, увидеть подобную фанат игры, он бы все за нее отдал. О, да неужели? Наконец мне на глаза попалась Лего-модель одного из моих любимых оружий в CSGO. Маг-7. Встал так где-нибудь у стенки и ждешь свою цель. Вблизи это оружие наносит колоссальный урон, и никакие защиты не спасут злостного врага. Лего-модель получилась просто идеальной для взрослого человека. Она суперски лежит в руке, будто была индивидуально подобрана. Имеет рабочий курок и красивый внешний вид, с флагом России сбоку. К сожалению, она не может стрелять. Да, хотелось бы мне посмотреть на эту вылетающую сумасшедшую дробь, но не будем унывать. Надеюсь, эту идею еще кто-нибудь реализует слушайте то что вы сейчас увидите просто поражает у у меня даже нет блин слов как это можно вообще описать я покажу вам самодельный плазма блейт из какой-то игры который не в точности но определенно в лучшем ключе повторил автор Встречайте, максимально некомфортный, ужасно тяжелый, но, блин, сумасшедший красивый и крутой меч. Но вы только посмотрите на эти лезвия с бирюзовым оттенком. Играть с таким я бы не осмелился, просто потому что случайно можно что-то задеть, и все разлетиться на части. Но вот как выставочный вариант или просто украшение для комнаты, я бы с радостью такой себе заказал. Так, огнестрельными оружиями все мы успели насладиться. Пришло время увидеть одно старинное, но не менее крутое оружие под названием «Лук». Это, как помните, в детстве мы любили поиграть в войнушки на улице и делали луки из подручных материалов. Так вот теперь парень вышел на другой уровень и усовершенствовал наши старые модели. Хотя мне кажется, они-то были самыми крутыми, но все же... Его вариант тоже заслужил внимание. В первую очередь он крайне эффектный. Чего стоит одна эта горящая стрела? Во-вторых, сама конструкция лука просто неподражаемая. Он вышел очень легким и в то же время супер мощным внешне. Ой, как мне бы хотелось с таким поиграть хотя бы разок. Хоть я уже и взрослый дядька. Следующее оружие узнают все любители новинок, ведь это пистолет из нашумевшей игры «Киберпанк 2077». Фишка данного варианта заключается совсем не в его внешнем виде. Внешне пестик ничего особенного из себя не представляет. Просто хороший, красивый, скромный. Но понимая, что это лего-модель, вы бы в жизни не догадались, что она имеет подвижный спусковой крючок, съемный магазин и рабочий подпружиненный затвор с курком. В общем, фишек внутри такого пистолета реально много. Из-за них он здоровски стреляет и реально может стать суперским вариантом под тренировку точности в домашних условиях. Останется только мишень собрать. И вуаля, домашний тир готов! Следующее оружие будет из уже упомянутой мною ранее игры Overwatch. Это оружие солдата 76, сделанное, как вы уже могли догадаться, полностью из деталей лего. Оно вышло реально большим. В руках у взрослого человека такое лежит как настоящее картину здесь дополняет и специальная маска погружающая нас в атмосферу игры у пушки клёвая детализация в виде проведенных проводков всяких палочек и иных элементов делающих ее неотличимой от игрового оригинала мне оружие очень понравилось я бы с радостью подарил такое своему другу фанату Овервоча. окажись оно в продаже ну, если мы с вами заговорили про овер, то почему бы на нем не закончить? Напоследок я покажу вам снайперку, так как это излюбленное оружие колоссального числа игроков. Пушка подсвечивается в темноте, имеет удобный ремень, очень далеко и, что самое главное, точно стреляет, легко перезаряжается и добавляет антуража своими звуками. Если вам нравится играть за Анну или просто любоваться качественными копиями модели оружия, то обязательно поставьте лайк за проделанную ребятами работу. Винтовка получилась очень крутой. Уверен, что следующим этапом можно придумать